Как улучшить здоровье моему сыну Шизофрения? Спасибо, хорошего дня. <свят> Есть, я когда-то говорил о вот такой гипотезе. Если нарисовать, сейчас я попробую ручку найти. Если нарисовать очки, вот я сейчас нарисую очки. Если нарисовать обычные очки, то разные люди, если вот так разделить эти очки на две части, то разные люди по-разному на протяжении дня смотрят. Если у человека депрессия, то этот человек наклоняет свое лицо вниз, как правило, и его глаза, как правило, находятся вот ближе к вершине его глазниц. И именно поэтому я часто замечаю, что люди, у которых тревожное состояние и депрессия, они начинают смотреть из-под лобья. Появляется у них хмурый, такой насупленный, можно сказать, взгляд. В то время как люди-мечтатели, люди, которые часто улетают в какие-то свои персональные идеи, их взгляд становится приблизительно такой. То есть это люди, которые закидывают голову вверх, стараются часто смотреть вот таким образом. Так люди-мечтатели, их глаза обычно более низко опускаются вниз, а люди с депрессиями обычно закатывают глаза вверх. В свое время мне пришла идея, и я сделал очки. Вот такие очки, которые я, заклеил, которые я заклеил черным и оставил посреди этих очков две таких амбразуры по 3 мм абсолютно горизонтально самому, самой линзе, через которые человек мог бы смотреть и начал эти очки применять на добровольцах которые хотели поучаствовать и в дальнейшем очень заметным было улучшение общего психического состояния человека у которого хроническое было заболевание биполярное состояние маниакально-депрессивного психоза количество и частота эпизодов и проявляющегося заболевания уменьшилось, и в дальнейшем Используя данные очки, я убедился в том, что они действительно способны улучшить сон человеку, помочь человеку избавиться от э, взрывов э, психических и так далее. Такие очки несложно дома сделать самостоятельно. То есть возьмите краску черную, ставьте эти 3 мм горизонтальные проборы или там прозрачные линзы или пленку наклейте так чтобы было непрозрачная. и начните такие очки применять сколько их носить чем дольше тем лучше можно ли таким образом помочь человеку который болеет если вы начнете это применять и он захочет это одевать то очень быстро вы заметите прогресс в лучшую сторону, действительно, люди становятся более сконцентрированными, улучшается память, те люди, которые носят в домашних условиях, улучшается зрение, концентрация, память, сон, одним словом, плюсов больше, чем минусов.